здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия, и я вика сегодня вяжем снуд из комплекта для него мне понадобилось 200 граммов пряжи 110 метров 100 граммах я не буду показывать вернее я могу показать но вы не купите эту пряжу ориентируйтесь на плотность 110 метров, 100 граммов достаточно плотная, толстая, объемная, мягкая при том очень 30% шерсти в этой пряжечке, вот так вот, значит 200 граммов, если вот таких вот 4 мотка по 50 граммов, если по 100 грамм моток то 2. И, и крючок 8 миллиметров, достаточно толстый большой крючок. Изделие у нас состоит из вот такого вот зала: 38 сантиметров ширина и длина 47 сантиметров для начала объясню вам для вязания я набирала 40 воздушных петель и вязала первый ряд столбиком без накида и далее все вязание у нас состоит столбиков с накидом за заднюю и набираю цепочку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 Снова воздушная петля подъема, поворачиваемся и со второй петли начинаем вязание. То есть, первые, вторые, все ряды у нас одинаковые. Когда я связала вот такое вот полотно этим узором, просто складываю его пополам. Здесь у нас нет лицевой стороны, нет у нас изнаночной стороны, все у нас одинаково. Как можно аккуратнее. Сшиваем и сшиваем по всей длине. Вот так вот сшиваю до конца вот этот чулок такой. Вот смотрите, сшила я снудик. Теперь делаем отворотик. И вот такой вот прекрасный, теплый, мягкий объемный такой уютный снуд у нас получился или снуд, или манишка, вот как хотите, так и называйте. Все компоненты комп комплекта у меня на канале, не забываем подписываться на инстаграм, там я выкладываюсь все то, что не попадает в YouTube. Ставим лайки, подписываемся на канал, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока!